Урал, Егор, 4 буквы, 2 по 4, 8, магическое число. Ну что поделать, дамы и господа, одно путешествие. Три ролика. Три ролия прям получается будет какая-то у нас. Туда. Там и оттуда такой вот. Ну и бонусом сделаем большой кругляш, потому что если кто-то не подписан, не смотрит Телеграме, канал Дед Егор, он вот он и в описании. Обязательно подпишись здесь там это уже все есть. Сделаем, просто склеим все кругляши в один оттуда. А так и не в буду будут периодически выползать. Так что отчет об эмоциях, впечатлениях, выводах, отношениях и всем произошедшем о моей поездке в Екатеринбург апрель 2023 Поехали. Я люблю одиночество. Ну или я убедил себя, что мне так лучше. Здравствуйте, уважаемые. Первый из трех видеороликов на тему моей поездки в Екатеринбург. Самое главное, водная часть это... Что мотивация, как и в дипломной работе, всегда нужно иметь какие-то цели, мотивации, да, так же, как и у любой войны есть причины, есть повод обо всем, об этом и старте всего этого движения подготовительного, старта пути, об этом мы, пожалуй, поговорим в нашей первой части, назовем ее «Туда», пусть будет, да? Наша трилогия начнется с туда. Важно понимать мотивы, и мотивы, которые меня побудили все-таки на этот путь. Как говорил Лев Николаевич Толстой, писать нужно только лишь тогда, когда не можешь не писать. Проводим аналогию, и здесь вот прям наступил тот момент в начале 2023 года, где-то вот да, с января-февраля месяца начало накатывать э, дикое желание путешествовать. Путешествовать далеко, нужна была какая-то движуха, организм прям просил, тело просило, э, нужно было. Не все поймут такие сложные э, слова, э, мысли и доводы, как эмоциональное выгорание, да, э, как депрессия, апатия. За годы долгого застоя на одном месте без путешествий это вполне возможно и происходит. Какой-то творческий кризис начал происходить к началу февраля 2023 года, это все поднакопилось. Да и путешествия по чат-рулетке, когда ты виртуально общаешься с людьми из разных городов, узнаешь разную информацию, начало как-то притягивать, тянуть и заинтересовывать. И На фоне этого всего оно копилось, копилось таким вот комом. И все это вылилось именно в то, что... Жажда путешествия стала просто неудержимой, и прям вот горела и прям вот надо было. Возможности начали изыскиваться постепенно, возможности были разные, в чем-то даже, и это же самое всеми нами любимая чатрулетка кстати, огромное количество чат-рулеточных бесед вот здесь вот и в описании, плейлист чатрулетка пожалуйста, смотрите оттуда, многие люди звали, многие не звали, куда-то было интересно, куда-то даже пробовал, но все равно это лишь э, часть, часть этого всего, мотивационного пути. Э, могло быть что угодно, а по итогу оказался Екатеринбург, потому что душа просила движения этой самой поездной романтики. Вот это вот поезда-то да, чуть-чуть-чуть-чуть. Чу -чу -чу -чу. Люди меняются, за длительный путь меняются пассажиры. Э, это вот э, запах, запах курочки и носочков, вот э, э, вот это вот э, купашечная шпонг-дверью. Вот этого всего очень хотелось. Были в плане выборов такие города, как Гродно, Волгоград, Краснодар, Екатеринбург, Воркута, Ухта, Мурманск, Сыктывкар. Даже Чита, ну, читает прям вообще край, поэтому она очень быстро отлетела, и из этого всего выбора стоило э, как-то определиться. Было принято решение, что раз уж надо ехать, то нужен движ, и ехать надо на поезде. Именно на поезде, чем э, хорош э, поезд, тем, что он реально дает да, смену обстановки, он дает э, другие эмоции. Э, зачастую он не всегда, конечно, дешевле самолета. Самолет нужен, а есть конкретные цели. А здесь была поставлена лишь цель сменить обстановку, движухи, движухи и все такое. Короче... Моментально были приобретены билеты, а так как моментально, самое эмоциональное, это все не самое разумное, поэтому, как вы уже знаете, из э, некоторых моих алкообзоров э, можно там перестараться во время съемок. Так вот, после одних съемок алкообзоров билет был куплен в состоянии не особо сильно хорошо, понимаю, нафига, и почему именно на завтра, тогда тут надо немножко подготовиться и продумать. Ну и по итогу, пока э, шли отходные э, часы, э, э, поезд был естественно упущен огромная огромная часть стоимости билета подарена фонд Артема Дзюбы, который сейчас играет за локомотив то есть помогли РЖД и потом уже собственно взяли за голову и начали более тщательно продумывать все-таки путь и все-таки Екатеринбург Екатеринбург это 32 часа на поезде это прям то что нужно, смена двухчасовых поясов этого не было никогда в моей жизни климатически менял, а Часовые ни разу. Вот оно, главный приоритет. Очень интересно. Это вот очень-очень ну, хотелось тянуть туда. Что-то слышал о городе, да, что-то историческое, что-то походу загуглил. Ну и раз уж вы так все сильно этого хотите, то пусть вам будет, а может быть и в последующем это раскроется чуть больше. Никуда бы я не поехал, если бы там не было бы хотя бы одного, хотя бы чуть-чуть знакомого человека. И как уж вы поняли, наша всеми любимая чат-рулетка накрутила мне там экскурсовода. Я только сейчас понял, что у вас голос как у экскурсовода. Это додится шершеляфам, но обо всем по порядку. Просорный билет на следующий день после принятия пьяного решения и голова начинает включаться. Идет более четкое продумывание целей, возможностей и всех подготовительных частей. Первым делом было обдумано то, что ехать 32 часа на поезде, а это, естественно, надо что-то взять. Два мешка лавы, 75 таблеток мискаина, кислоты, пол салонки кокаина. Игра возбуждений, успокоительных и всего такого всех цветов. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол литра беднюк литр на мило. Не то чтобы все это было нужно поездке. Изучен по картам и некоторым э, отзывам сам Екатеринбург, некоторые его пригороды. Естественно, естественно вот эта вот вся подготовительная часть, когда уже на трезвую голову с полной уверенностью, что путь будет осуществлен, э, заняла заняла определенное время своего рода. Э, Маршруты построены. Выбор хостелов это вообще отдельная история. да, Было принято ночевать в хостеле решение, по-другому никак. Экскурсовод это лишь экскурсовод, а не причина для того, чтобы не запариваться насчет того, что где ночевать. Так как пункт с ночевкой все-таки планировался. Поэтому э, целый день был убит на выбор хостелов, изучение отзывов. их так кстати, на самом деле в Екатеринбурге довольно много недорогих, пришел, заночевал, ушел гулять, нафиг тебе вообще какие-то суперкомфортные условия, главное, чтобы душ и достойная кровать. И это дает большой выбор, прям вообще огромный, поэтому пришлось из огромной массы недорогих хостелов как-то сужать, сужать поиск, это все очень важно. Список продуктов, вещей, одежды, температурных режимов, все это заняло процесс, процесс изучения, в общем, от изначальной даты старта, которая была вот ложная, неудавшаяся, не особо обдуманная поездка на подготовительные процедуры Ушло порядка 10 дней И уже с полным багажом С полным четким пониманием Что брать с собой в дорогу Как ехать Как вести себя и как одеваться И все остальное, где ночевать и все такое Путь был начат Значит сборы естественно Ребят на будущее Если мало ли кто по моим советам Соберется двинуться на дальние расстояния Там более 6 часов в поезде вот Обязательно, кстати, крайне рекомендую с собой дорогу О, кашки делика каши делика либо гарниры делика на них у меня есть обзоры на канале они тоже будут в описании но каши делика это офигенская штука набор 6 каш чуть меньше 200 рублей быстро завариваемые очень-очень вкусно питательно нормальная тема естественно никакого скоропорта собой в пояс брать не надо естественно три банана, банана по одному на каждые 10 часов пути обязательно Обязательно нужно брать с собой книгу, книгу в любом поезде, будь то плацкартные, купийные, либо вообще, блин, можете себе наверное, позволить СВ, на дальний путь книга всегда пригодится. Харчи запиханы, зубная щетка, зубная фея, все в рюкзаке, день Ха! настал, начинаем движение, вот уже этот охренеть какой тяжелый рюкзак, в который обязательно был положен еще один рюкзак, дабы сменить их один скинуть, другой полегче таскать во время уже всех движений, после заселения в хостел. вот, в него, естественно, нужно было засунуть биноклю. Биноклю, нам же надо всем биноклю смотреть. 867 грамм бинокля прям вообще вывозит. Хорошо, что не на самолете задолбался бы платить за бинокль. А вот это точно идиотизм. 2100 километров, 30 часов пути за полчаса до посадки на поезд, вот перед вокзалом. В Волховстрое немножечко началась паническая атака. Начали долбить мысли. Куда я еду? В какую даль? Не пойми, какие соседи. Не пойми, что это, вот, по, -по плацкарту. Кто меня там ждет от слова «почти», а на самом деле никто. Что, 2100 километров, два часовых поезда, нахрен мне это все надо. И вот эта вот паника, паника, она моментально закончилась ровно в тот момент, как только я сел в поезд и ощутил первое и вот он, тот самый кайф, по которому я скучал 10 лет до этого длительная поездка. У меня в тринадцатом году была в Крым. И вот оно снова. Все, сел, свой. И это прям бомбалейло. Молодые проводницы, две девчонки. Прекрасно. Вагон в замечательном состоянии, плацкартик, номер вагона 28. Когда-то моего рождения, место выбрано тоже не случайно, восьмерочка, верхняя полочка, что хотел, все, расположился, поехал, кайфуем, кайфуем, все, женщина с сыном на соседней полке, приятнейшие люди, проводники, молодцы, красавицы, девчонки, умницы, супер, Дальше по вагону приятнейшие люди тоже, хоть и не особо общались, никаких цыган, тембелей, ничего этого нету, торчащих потных пяток нет. Кто-то сходит, кто-то выходит, и на каждой станции спокойненько выходим на перекур, осматриваемся. Череповце уже вышел. Несколько фоточек вашему вниманию уже вечерочечком, да, ближе к полуночи, Череповец, Вологодская область, Череповецкий водочный завод не сумел с перона разглядеть, но некоторую их продукцию я уже позревал, так что не забывайте, что плейлист «Локоблок» тоже ведь для людей. Далее, далее уже Вологодский восход. Следующий день, пятница, да, пятница, полдень, длинная, долгая остановка. Это город Киров, почти по полчаса остановочек, осмотрелись, походили, шикарная погода, солнце, движение, прекрасно, прекрасно, Киров, интересно. Ну и уже, и уже в республике Удмуртия то есть сам Иржевск мы объезжали, вот в республике Удмуртия на здоровенной сортировочной такой станции под названием Болезено был сделан уже более конкретный вылаз. Вот, собственно, и он посмотрели, широко и заценили болезненным болезненно, болезненно. Много паровозиков, болезненно. Ну вот, дамы и господа, погуляли по болезненно. И тут, естественно, естественно стоит помянуть, что мало кто не в курсе, кто мало ездит или кто давно не ездил, стоит учитывать, что всех поездах есть резеточки Видел чудеса техники? Но такого! Поэтому спокойненько заряжайте в каждом э, купе да, э, Под каждой боковушкой Как минимум одна резетка на боковое сиденье для зарядки Есть и у э, проводников есть Деньги Естественно, у проводников э, есть Бухлишка Микроволновка, которой можно воспользоваться э, Без особых э, проблем и каких-то лишних доплат Набирайте с собой Хоть супчик в банке, хоть котлетку. С макарошками. С пюрешкой, с пюрешкой. Так вот, дамы и господа, замечательные дамы, замечательные дамы со мной ехали на маршруте. Вот та самая соседка, которая спала прям с самого начала, буквально за все 30 часов, вставала всего лишь два раза в позе Ленина, весь путь провела. А вот девочка из-за стенки медитирует, такая... Серьезная дама, серьезная, широкая, широкая кость. Кровь с молоком, широкая кость. Классная баба. Запрыгивай. Ставь лайк, если любишь сексистские шутки. Ставьте лайки, чешите яйки. И, и далее, следующая после болезни, но э, длительная остановка. Сколько там на улицу? Это перм э, Уже темно, время ближе к полуночи. Точно не помню. Очень интересный крупный город. Ночью мало чего посмотреть, поэтому всего лишь две фоточки и тут наконец-то меня окончательно и крепко конкретно вырубило. Поезд у меня пребывал в Екатеринбург в 23.40, стоянка 20 минут, я просыпаюсь в 3.05, надо что-то доесть, доумыться, дособраться, сдать грею, все это происходит в какой-то непонятной панике, потому что наконец-то я поспал более трех часов подряд А то до этого тут чуть-чуть, тут чуть-чуть Там кто-то дернется, там что-то зашевелится Короче, ехать. Екатеринбург меня встретил С самотошными сборами. А теперь отмотаем чуть-чуть назад Верхняя полка, восьмое место Действительно давно не ездил Чего-то че пить. Смотрю же, ведь очень много боковых свободных А и не такой уж и минус Особенно если ты на нижней боковухе То ты вообще властелин стола да? И через полтора часа езды Я понимаю, блин, обратный билет-то надо попробовать поменять место, чисто переоформить приложение не получается, нет такой возможности, это можно сделать только на поезд, который выходит тот же день, поэтому сдаем билет, ждем возврат, и тут начинается очередная немножечко паника, а смогу ли я взять билет на другой поезд в тот день, в другое место, успеет ли РЖД вернуть мне бабло, ведь я делаю возврат в четверг, а они от трех до тридцати дней могут делать возврат А мне как бы всего три впереди По моему плану И вот тут вот начинается измена Но она вроде как-то уходит Приятный мужик сосед Беседуем, паникуем, угораем Ну как бы, чего бы и нет Короче, обратного билета нет Бабла особо, чтобы взять новый Пока то возвращается, тоже нет Бери кредит, сука! И с таким настроением, но уже более-менее выспавшись Включает меня ехать Оренбург Три пятьдесят по местному времени, 2 часовых пояса, это прошло довольно безболезненно. Минус 6 на улице, нахрен вы чё, блин. Я смотрел прогноз за 3 дня, он мне показывал 0 ночью, плюс 11 днем, а там минус 6, хрен накс. Я выхожу, а я одет на плюс 3 минимум. И я нахухухуху. Ну что ж, холодрыга. Такое себе. Ну и об этом, и многом другом уже в следующем выпуске. Потому как это уже выпуск там.